Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Валерий Осетянин, доктор классической филологии, профессор Тбилисского государственного университета, президент Ассоциации «Диалог культур 21 век». Вы можете рассказать о вашей совместной работе с Ириной? Во-первых, я хочу выразить большую радость в связи с тем, что пребываем на Тиносе. Ирина Ирина Анастасия организовала прекрасный симпозиум, многогранный, многосторонний в котором принимают участие очень интересные люди. И я думаю, что все это имеет очень интересную перспективу в будущем, потому что мы обсуждали планы, которые будут связаны с Академией 9МУЗ, журнал, который уже изв... общеизвестен, я бы сказал. И, естественно, Грузию многое связывает с Грецией, испокон веков, это очень большая тема. В Грузии существует и специальный институт классической филологии, византинистики и неогрецистики, где готовятся кадры в области эленологии, то есть, есть преподаватели греческого языка, греческой культуры и так далее. Издаются книги, специальное издательство у нас «Логос», которое ежегодно издает до 30 книг. Это переводы древнегреческих и современных авторов и Казанзаки, и Кавафи, это, все это и вообще известно уже сказать, грузинской публике. Одним словом, все это продолжается, вот эта научная связь между поколениями. И я очень рад, что вот Ирина Анастасия Ди организовала на Тиносе эту встречу и возникла идея, чтобы действительно в будущем обмениваться делегациями и в Тбилиси, не только в Тбилиси и в Грузии, сказать, очень много очагов христианской культуры, которая связаны с большой сказать, историей, и я думаю, в будущем нам удастся организовать эту встречу. Это будут и выставки, это будут и концерты, и совместные проекты по переводам, обменные группы студентов, может быть, да, писатели, писатели, художников, совместное издание, да, журнал. Одним словом, очень много интересных, так сказать, планов, и я думаю, это реально, это реально. Конечно же, есть сложности, как и везде, и финансовые, и организационные, и так далее. Но все это преодолимо. И я абсолютно согласен с Ириной Анастасия, что действительно идеи должны доминировать в этом плане. И возможности иногда находятся. Ну, масштабы постепенно будут так сказать, расти. Одним словом, я думаю, что все это очень перспективно, это реально. И это нужно, потому что Греция была, есть и будет очагом мировой культуры, без всякого преувеличения, потому что действительно очень многое происходит в нашем мире, в нашей сложной сказать, современности, но вот эта планка, которая держится, она должна быть соблюдена, и вот ТИНОС, и вот этот фестиваль, организованный Ириной Анастасиади, я думаю, послужит тому, чтобы вот эти связи укреплялись бы обрели бы новые грани.